Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим, почему у вас упадок сил, постоянная усталость. Мы будем четко разбирать, что это, почему это, и что с этим делать. Конечно, достаточно много людей, у кого есть тревожные расстройства, невроз, ВСД, панические атаки, сталкиваются именно с этой проблемой. Но это только одна сторона. как бы Нельзя все перекидывать именно на ваши повышенные тревожные реакции. Если мы возьмем в целом, Откуда же у человека возникает постоянно вот эта усталость и упадок силы? То есть здесь мы говорим о том, что у человека совпадают совокупные причины. И эти совокупные причины определяют его состояние. Какие есть эти причины? Ну, давайте с вами идти как бы от э, таких разных сфер. Да? Например, Первое, что приводит к постоянному вот этому ухудшению самочувствия и усталости, это определенный ваш образ жизни ежедневный. То есть если... Вы проснулись, у вас упадок сил, это вряд ли связано с тем, что вчера еще все время вы были энергичны, а тут вдруг хопа и он наступил. Нет, это происходило постепенно в результате вашего образа жизни. То есть человек просыпается с утра, чувствует упадок сил, чувствует, что у него какая-то апатия, что у него слабость и так далее и думает, откуда же это взялось. Ну, а это уже на протяжении нескольких дней или уже на протяжении нескольких месяцев с тобой происходило. И как это происходило? Очень четко. В первую очередь, это то, что вы занимаетесь нелюбимым делом. Потому что если у вас нет к чему-то любви, к тому, что вы делаете, то у вас и не будет энергии, потому что ваше подсознание дает вам энергию только в том случае, если вы делаете то, что вам нравится, то, что вас развлекает. Если вы делаете то, что любите, у вас всегда будет энергия, потому что вы от этого получаете удовольствие а у нас всегда будет энергия на то от чего мы получаем удовольствие и у нас никогда не будет энергии то что нам приходится заставлять себя делать еще какое-то время вы можете идти на силе воли или чувстве сознательном да, что это полезно, важно и нужно но через какое-то время сила вас просто покинула поэтому первое, это ваше нелюбимое дело второе, это часто распространенная проблема это нехватка времени то есть у вас слишком много обязанностей и вы просто, скажем так, очень сильно устаете за день вы на себя очень много взвалили очень плотный у вас рабочий день и соответственно, когда вы работаете Работаете в таком режиме день, два, три, ресурсов вашего организма не хватает, и вы начинаете чувствовать проявление вот этой усталости, упадка сил. Третье. Это ваш сон. Соответственно, зачастую люди просто не соблюдают режим сна и отдыха, и, соответственно, дефицит сна, хронический недосып, накапливаясь, создает постепенно эти ощущения. Четвертое, Это ваши эмоциональные реакции. Дело в том, что это также связано с усталостью, только уже не физической, а эмоциональной. Если у вас постоянно идет раздражение, злость, тревоги, переживания, то вы весь день проводите в эмоциональном напряжении. И чем дольше вы проводите это, тем больше получается нагрузка у вас за день. И вы можете просто из-за дефицита сна не успеть восстанавливаться от этой нагрузки. Следующий момент это ваше состояние непосредственно, когда вы проходите день То есть если вы проснувшись думаете, ой, я наверное сегодня, у меня опять ничего не получится А вдруг мне сегодня будет плохо, а вдруг я сегодня буду опять тревожиться Какое у меня состояние и так далее, вдруг у меня это никогда не пройдет То вы в итоге не только в предыдущие дни испытывали эмоциональные перегрузки Вы еще и прямо сейчас создаете страх а как мы знаем, страх провоцирует у вас, во-первых, возникновение слабости в ногах, шаткость походки, соответственно, у вас появляется ощущение усталости, упадка сил, именно как будто земля исходит, уходит из-под ног. Это все возникает у вас от страха. Поэтому, если вот эти все моменты сопо сопо сопоставить, ну и еще здесь можно, конечно, добавить питание. Зачастую люди с повышенными эмоциональными тревожными реакциями просто на самом деле плохо питаются, потому что у них пропадает аппетит, на фоне этого у них просто ресурсы организма истощаются, и они чувствуют это состояние. И добавим, если сюда вредные привычки, такие как курение, алкоголь, неправильное питание в целом, да, то это все тоже будет влиять на ваше физическое состояние. Если у вас сидящая работа, вы не занимаетесь спортом, то, соответственно, вы будете чувствовать все время, что ваш образ жизни постоянно приводит к тому, что уровень энергии, энергии, энергичности, эм, тонуса вашего тела, физического, морального тонуса, желание жить, оно все время будет уменьшаться. И вопрос здесь в том, что когда задают вопрос, почему у меня усталость постоянно, почему у меня постоянный упадок сил, ответ здесь очень простой. Ты ведешь тот образ жизни, который неминуемо от дня ко дню приводит к этому. Если продолжать вести этот образ жизни, то вы все, вы доходите до какого-то уровня, и вот вы на этом уровне и будете дальше двигаться. То есть многие люди замечают, что у них там уже упадок сил на протяжении нескольких недель или месяцев. Ну, конечно, если ты себя довел до этого уровня, дальше уже как бы большего упадка не произойдет, потому что ты все равно спишь, ты все равно что-то ешь, ты все равно э, как-то разгружаешься, отдыхаешь там и так далее. И вот настолько, насколько ты это делаешь, насколько, насколько тебе нравится то, что чем ты занимаешься, настолько ты и будешь чувствовать силы. Я могу вам сказать честно, что... Я встаю каждый день в 8 утра и в выходные тоже, мне очень нравится соблюдать режим. И когда я встаю, я знаю, с чем я буду сегодня заниматься. И у меня ни разу за все это время не было такого, что я встал и я не хотел садиться за компьютер, что я не хотел общаться с клиентами. Наоборот, каждый день я понимаю, что я занимаюсь любимым делом. И что от самого процесса, даже сейчас записывая это видео, от этого процесса я получаю удовольствие. Именно то, что я от этого удовольствия получаю, это дает мне энергию на то, чтобы все это делать. И я не устаю, потому что мне это нравится, я получаю только позитивные эмоции. А от развлечений, как вы знаете, устать достаточно сложно. Поэтому в первую очередь каждому из вас я бы посоветовал взглянуть на свой образ жизни. То есть, что сейчас дает вам энергию, дает вам позитив, дает вам радость, что забирает ее, и скорректировать это. Дело в том, что если вы будете честны перед собой, вы поймете, что единственная цель вашей жизни – это жить и проживать эту жизнь в состоянии радости, комфорта и счастья. И ваша задача по природе вашей человеческой – обеспечить себе этот уровень радости, комфорта и счастья, все время стремиться к его повышению, выстраивать… Обстоятельства таким образом, чтобы вы получали максимальный уровень радости от каждого своего прошлого дня. Не в конце, а еще в процессе. И для многих из вас это достаточно легко сделать, просто начиная с маленьких шажков, направленных на это улучшайте свой образ жизни, и вы забудете навсегда о своей усталости, упадке сил и других каких-то проблем. Ну и, конечно же, работайте не только с физическим, в реальности, с вашим образом жизни, с вашими действиями, но и с вашими эмоциональными реакциями, потому что, к сожалению, одного этого недостаточно. Если вы хотите поработать со мной и над снижением своей тревожности избавлением от панических атак, то внизу есть ссылка на мой курс психотерапии. Переходите на сайт, ознакомьтесь с условиями, и если вам это подходит, оставляйте заявку, я буду ждать вас в скайпе. Спасибо за внимание, друзья. Всем пока.